Добрый день, уважаемые коллеги. Мне, наверное, досталось самое сложное время для презентации, ибо после послеобеденный период крайне сложно настроить себя на какое-то восприятие информации, на какую-то работу. Но, тем не менее, я попытаюсь привлечь ваше внимание именно такими интервенционными моментами, которые в целом не очень характерны для лучевого диагноза. Но ну, надо расширять свои компетенции, получать новые знания. Поэтому сейчас поговорим о интервенционных процедурах под, компьютерным, под компьютерной томографией в разрезе опухолей костей. Вкратце, сегодня, наверное, уже про это много раз говорили, но тем не менее я скажу, что когда мы сталкиваемся с опухолью кости, то надо прежде всего понимать, что наиболее вероятно, это все-таки метастатическое поражение. Да, потому что вот метастазы, Тест встречается в подавляющем большинстве случаев при поражении костей более 90%. Да. Что касается первичных злокачественных опухолей или доброкачественных опухолей, то ну, процент подобных встреч он уже крайне невелик. Всего составляет примерно 4%. Если мы говорим о том, что у пациента есть какая-то другая первичная опухоль, то... Надо понимать, что кости, они, в кости метастазирование происходит крайне часто. Да, это третья мишень по частоте метастазирования после печени и легких. А, ну, порядка 70-80% на, на момент четвертой стадии заболевания да, при уже диссеминированном опухолевом процессе имеют метастазы в костях. В то же время это проблема не только диагностики, но и проблемы лечения, потому что каждый год появляется примерно более около 300 тысяч пациентов с опухольным поражением костей, и мы должны каким-то образом оказать им помощь. Когда мы выявляем метастазы, мы должны понимать в костях, мы должны понимать, что распределение их крайне неравномерное, да, и... В большинстве случаев мы можем выявить вторичные очаги поражения в позвоночном столбе или, или, или костях таза. В других костях эти поражения менее чистые, поэтому если мы говорим о верификации опухолевого процесса, о тех или иных лечебных мероприятиях, то прежде всего мы должны быть готовыми оказать, реализовать эти процедуры в области таза и в области позвоночного столба. И вот как раз про УТАС мы сегодня и более детально поговорим. Какие основные мероприятия, какие основные процедуры мы можем реализовывать у данных когорты пациентов? Да? Но наиболее часто это те или иные варианты пункционных биопсий, которые реализуются в виде, виде трепанной биопсии, когда мы получаем столбик. Ну, тонкоигольно биопсия при опухолевом поражении применяется, кости применяется реже, так как чаще всего мы имеем возможность получить достаточно хороший столбик ткани для проведения патоморфологического исследования. Биопсии могут выполняться либо с помощью специальных костных игл, да, вот она, видите, это изображение, сейчас верну назад, видите, это изображение вот здесь, да, что они с того представляют? Это игла на такой специальной рукоятке. Нужна такая рукоятка для того, чтобы мы могли в эту кость вкрутиться, ибо кость материал плотный. И кроме, если же мы имеем дело с летическим очагом поражения, да, то здесь мы можем использовать иглы для биопсии, которые подсоединяются к соответствующему пистолету и таким образом забрать у них катканный столбик для исследования. Кроме, кроме биопсии, с чем еще можем толкнуться? Да? Но если мы говорим о лечебных мероприятиях, то это те или иные аблативные вмешательства, которые могут быть представлены либо криооблацией, либо микроволновой, либо радиочастотной аблацией. Ну, в общем, по сути, любые виды аблативных вмешательств. Для чего они нужны? Это, с одной стороны, либо купирование болевого синдрома, либо поражение костей чаще всего сопровождается достаточно выраженным болевым синдромом. Пациенты вынуждены принимать нестероидные и опиоидные энергетики дабы его купировать. Это первый вариант. И для второй – это для купирования болевого синдрома. И вторая основная цель – это осуществление локального контроля над опухолью. Да, мы все понимаем, что если опухоль расположена в каких-то критических зонах, ну, например, как на этом изображении в области крыши верхложной впадины, то пациента достаточно в скором времени ждет патологический перелом и инвалидизация, и невозможность передвигаться. Поэтому крайне важно каким-то образом постараться купировать э, данную ситуацию. И вот также видно на, на изображениях вот пример выполнения криоаблации. Установлены два криозонда в опухоли, и проводится охлаждение э, очага. Как правило, выполняются два цикла заморозки до температуры от минус 100 до, до минус 200 градусов с экспозицией. Порядка 10 минут между циклами и после окончания крио-воздействия выполняется пассивный, пассивный отогрев опухоли. В чем преимущество криоаблации, например, по сравнению с радиочастотной облацией или микроволновой? В том, что эффект купирования болевого синдрома, как правило, более выраженный, более, более стоек. Да и сама, сама переносимость подобной процедуры для пациента... Более благоприятно, потому что не сопровождается, как я уже говорил, с выраженным болевым синдром непосредственно от самой процедуры. Помимо воздействия опухолевого на зону деструкции, да, мы еще понимаем, что сама процедура также должна не нести выраженных болевых ощущений. И в этом плане креооблация, конечно, обладает над другими аблативными технологиями, определенными преимуществами. И следующий вариант функционных вмешательств это цементопластика. Да, это когда мы тоже под контролем лучевого метода исследования, в очаг литической деструкции, либо после выполнения аблативного вмешательства, либо без такового, вводится жидкий цемент, да, который в последующем затвердевает и обеспечивает сохранение формы кости, сохранение ее опорной функции, дабы избежать в дальнейшем развития патологического перелома. Это критически важно, как и при изменениях опухолевых изменений в, в костях таза, так и что более широко используется при опухолевой деструкции в позвонках, да, когда разрушение позвонка может привести к компрессии спинного мозга, к сужению позвоночного канала и таким образом к развитию выраженных неврологических нарушений. Если мы обратим свое внимание к тазу, то все мы понимаем, что с одной стороны здесь есть для тех или иных интервенционных вмешательств свои факторы, облегчающие проведение подобных процедур, так и ряд вещей, которые усложняют процедуру. Да? Но что нам облегчает выполнение пункционных вмешательств. То, что эти кости в целом достаточно массивны. Да? Если мы возьмем подвздошные кости, возьмем крестец, то это крупные такие, крупные костные структуры, где есть, есть где размахнуться, есть где выбрать какой-то наиболее оптимальный вариант доступа. Но в то же время нужно понимать, что в тазу содержится много различных органов, да и это и органы желудочно-кишечного тракта, да и тонкая кишка почти целиком лежит в тазу, и толстая кишка. Здесь же Органы мочеводящей системы, мочевой пузырь, который, если наполнен, практически может достигать и симфиза и так далее. Здесь же внутренние половые органы, сосредоточение крупных сосудов, сосудов нервных структур. Поэтому, когда мы проводим интервенционные вмешательства в области таза, нужно быть предельно осторожным, чтобы не вызвать э, осложнений, с которыми, с, которых, с которыми трудно в конечном счете будет, будет бороться. Кроме того, можем обратить свой взор, что здесь и крупный, крупный сустав, прохождение через э, элементы тазобедренного сустава также приведет, а может привести к развитию гемортроза и к выраженным э, затем э, болевым ощущениям у пациента. Нужно стремиться э, пол, пол, добиться результата с минимальным вероятностью тех или иных осложнений. Вот как эти осложнение с точки зрения доступов профилактировать, вот на этом остановимся ниже. Мы в своей, в своей практике предложили деление таза на несколько зон, зон тазового кольца, на верхнюю, среднюю и нижнюю, которые определяются той определенной анатомией. Да? Если мы говорим про среднюю зону тазового кольца, то это можно визуализировать на рентгенограмме или на компьютерных томограммах. От щель тазобедренного сустава, и как раз таки там, где мы видим эту щель, это есть зона, средняя зона тазового кольца, дозон тазового кольца. Все, что лежит, лежит кверху от нее, будет верхняя зона, это уровень, верхняя зона это уровень воздушных костей, да, который, в котором уже в этой зоне можно выделить, выделить два уровня: это уровень крыла подзвушной кости и уровень тела соответствующей кости, а ниже средней средняя зона, ниже щель тазобедренного сустава будет лежать нижняя зона тазового кольца, которая, на которой хорошо визуализируется седоличный бугор и нижний ветвь лобковой кости. И в зависимости от того, на каком уровне расположено находится поражение, мы будем использовать те или иные доступы к выполнению пункционных вмешательств. Ну, давайте поподробнее теперь. Значит, верхняя, зона, верхняя зона тазового кольца, уровень крыла подвздошной кости, в этой зоне выделяются определенные сектора безопасности, то есть те сектора, в которых мы можем манипулировать с минимальной вероятностью повреждения тех или иных анатомических важных структур. Да? Какие здесь возможные доступы? Если это передний доступ через переднюю верхнюю ось, гребень подвздошной кости, да? эта кость легко нащупать при, при пальпации это место. Но кроме того, мы понимаем, что мы оперируем не столько пальпаторными, способами диагностики, сколько способами визуализации, поэтому э, мы просто на область потенциального вкола, да, через точку доступа при выполнении сканирования нужно положить какую-то рентгеноконтрастную метку, которая нам и обеспечит э, место правильного доступа. Да. и так передний доступ, э, боковой доступ – это практически вся вся наружная поверхность э, крыла подвздошной кости. Здесь мы можем... Э, добиться верификации процесса как в самой подвздошной кости, так и в области правой боковой массы, массы креста, пройдя через крестово-подвздошное сочленение насквозь. Да, здесь ничего ужасного нет. Это не создаст каких-либо проблем в дальнейшем. И задний доступ уже непосредственно к крестцу и к воздушной бугри... бугристости и подзвушной кости, да, но здесь необходимо аккуратно манипулировать с учетом того, что здесь есть что крестовый канал, в котором конский, конский хвост и нервы, да, и соответствующие крестовые отверстия тоже надо как, как постараться избегать проникновения туда иглы. Следующий уровень, уровень тела подзвучной кости также в верхнем в верхней зоне зоне тазового кольца здесь возможны различные доступы практически со всех сторон, как передний, передний боковой, задний боковой и задний доступ. Да, что принципиально важным здесь нужно, нужно, нужно помнить да, о том, что если мы говорим про передний доступ, то это нахождение здесь наружных подвздошных сосудов, сосудиста нервного пучка. И стараться все-таки свой вход осуществлять а, с латерали, нежели с медиали. А что касается боковых доступов, то помним, что здесь проходят ягодичные сосуды между ягодичными мышцами, и они, как правило, визуализируются, хоть и без кон... даже при бесконтрастном исследовании, и нужно постараться их увидеть, и все таки свою иглу, особенно если вы используете толстые иглы, там например, 8 гейдж да, для биопсии кости, все таки направлять, минуя данную область. И что касается задних-задних доступов, то здесь то же самое. Помним про крестцовый канал и помним про внутренние воздушные сосуды и их ветви, которые также, также могут быть повреждены при неаккуратных, неаккуратной манипуляции в этой зоне. Средняя зона тазового кольца, да, так как я уже говорил, что видим, видим э, тазобедренный сустав, щель тазобедренного сустава и на нее ориентируемся, да. какие здесь тоже варианты. Э, передний э, доступ через верхнюю ветвь воздушной кости, помним, что здесь проходят, уже бедренные, бедренные или наружные подвздошные сосуды, соответствующий нервный пучок, соответствующий. и поэтому нам нужно всегда его хорошо визуализировать и доступ осуществить либо с медиальной, с медиальной стороны, либо с латеральной, таким образом, чтобы все-таки в него не попасть. Кровотечение. Из подобных сосудов достаточно интенсивная, поэтому если попадем, но потом придется э, достаточно сложно из этой ситуации выходить. Да? Но что касается заднего доступа, то, то, то, то также здесь уже, от, здесь уже идут нижние ягодичные артерии и вена. И помним, что стараемся попасть в э, соответствующую кость, тела, в тело седалищной кости, миновав с одной стороны сустав, а с другой стороны выше, вышеупомянутые сосуды. И теперь переходим к нижней зоне тазового кольца. Здесь уже что осталось? Ну, практически кусочек от седалищной кости, седалищный бугор. В частности, визуализирован шейка бедренной кости, большой бедренной кости, большой вертел. И здесь тело лобковой кости, и может быть еще видна ее нижняя ветвь, если мы возьмем уровень чуть-чуть пониже. Помним, что если мы а, здесь глубоко провалимся, то здесь находится мочевой пузырь, да, сзади надо постараться не провалиться, а, говоря о лобковой кости, то, то латеральнее проходит наружный а, предбедренный артерия и вена, и тоже в этой области манипулируем как можно аккуратнее, да. Сзади мы несколько менее стеснены в наших манипуляционных действиях, потому что здесь седалищный бугор достаточно мощный, да, но, тем не менее, все-таки соскальзывание иглы с седалищного бугра либо к латерали, либо к медиале также крайне нежелательно. Вот теперь про то, что мы проговорили теоретически, посмотрим на клинических примерах. Да. Видимо, очаг э, деструкции в, э, в крыле э, правой кости, и в этот очаг деструкции вот проходит глаз спокойно, совершенно. Да. Помним, что медиальные внутренние органы, поэтому... С медиали к, этому, к этой области не подбираемся. Да, даже несмотря на то, что здесь практически уже нет, нет картикального слоя кости, все-таки идем через ее нормальную часть. Это проще пройти целый картикальный слой, чем пытаться зайти отсюда и соскочить по неосторожности в брюшную полость. За, задний доступ в, зоне, в верхнем зоне тазового кольца. Да, выполняется криоблация, очага деструкции в крестце. Установлен Креазонт, да, видим, что зоны опухоли деструкции увлекает уже и крестовый канал, поэтому здесь мы уже не так боимся распространения туда ледяной сферы. Да. Установлен криозонт и выполняется охлаждение опухоли. Еще одна манипуляция также криоблация опухолевого очага в подвздошной поддош, кости. Помним, что прохождение внутренней пластинки само по себе не страшно, так как здесь находится поддошно-поясничная мышца, но тем не менее, если мы за нее пройдем, то уже есть, есть риск повреждения сосудисто-нервного пучка, если еще глубже, то и внутренних органов. Поэтому внутреннюю пластинку нужно проходить осторожностью. Уровень тела, тела кости, да, проговоренный передний, передний доступ, но ну, здесь, в принципе, все понятно и несложно, к медиале сильно не идем, потому что наружные поддошные сосуды. Здесь из, из заднего доступа выполнена операция. Очаг деструкции с массивным мягкотканным компонентом, исходящий из э, крестца. Установлен один криозонт. Э, на данном изображении один криозонт. И видно ледяная сфера, которая охватывает большую часть опухоли. Э, здесь выполнение вмешательства заведомо не радикальное, но выполнено с э, целью купирования болевого синдрома, что и было достигнуто в дальнейшем. Видно, что часть мягкотканного компонента все-таки остается вне зоны облации. Но, тем не менее, здесь уже продвижение, продвижение криозонда дальше, да, уже чревато повреждением внутренних подвздошных сосудов и, и внутренних органов. Поэтому здесь уже решили остановиться. Заднебоковой, заднебоковой доступ к телу подвздошной кости. Ну, здесь тоже все понятно, особых комментариев не требует. выполнение биопсии для верификации опухолевого процесса. Средняя зона тазового кольца, передний доступ видна щель тазобедренного сустава, э, латеральные иглы визуализированы бедренные ар, вены, вены, ар, вены, артерии, нерв и идеально видно, что подкрашен для лучшего понимания мочевой пузырь. артефакты от от протезированного левого тазобедренного сустава во многом нам нарушают визуализацию, однако очаг деструкции виден, деструкции виден хорошо и иголку мы также Контролируем. На поверхности тела можно видеть, что скрепку, которая была перед процедурой, положена, чтобы определить оптимальную точку доступа. Да? Если мы пошли бы чуть-чуть латерально, то уже был бы риск повреждения сосудов. И биопсия в теле правоседающей кости заднего доступа. Здесь тоже все достаточно понятно. Отчак деструкции, судистонирный пучок, и мы стараемся ничего не повредить. И последний вариант – это биопсия чайго-деструкции в теле левой лобковой кости из, передней, из переднего доступа. Помним, что нужно избежать порезения сосудистого нервного пучка. И из заднего доступа все то же самое. Очаг деструкции в бугре седалищной кости, выполнение трепанной биопсии. Все те же самые принципы, видна метка. Подводя, подводя итоги, какие, какое бы хотелось сделать заключение, что... Безопасность через кожных процедур а, при опухолем поражении костей а, определяется использование определенных секторов функционного доступа и знаниям топографической анатомии. Надо понимать, что если вы планируете доступ из того, вариант доступа либо передний, либо боковой либо задний, то нужно и соответствующим образом расположить пациента в апертуре гентра, чтобы а, в, в позиционирование иглы, да, как в, в идеале, шло перпендикулярно кости. Да, то это облегчит вам ее установку и выделение Следующий вывод, что выделение трехзон трех зон тазового кольца и обоснованная определенная топографическая анатомии этой области определяет выбор оптимального функционного доступа к очагу поражения и снижает вероятность осложнений. Когда вы будете пространственно представлять, в какой зоне вы работаете, какие э, здесь находятся анатомические структуры, внутренние органы, сосуды, нервы, то и вам будет проще планировать то или иное функционное вмешательство. Спасибо большое.